Встречает в лоб красную шапочку в лесу и говорит Ну что, красная попалась, теперь у нас с тобой есть два способа развития событий. Либо поглощение, либо воссоединение.